А вот как раз все в России начали экономить, на чем стали экономить лично вы, Тамара Георгиевна, Москва. На времени. Uh -huh. Это самое дорогое, что у нас есть.